Наверное, у вас возникнет вопрос, откуда у меня появился артефакт Ледяной Клык и раз Раскот. Ну, я нанял друга, 1 сентября давало очень много ставочных жетонов, 20 штук у меня было. И я хотел заработать а на халяву, получается, 2000 вкус То есть, в один перс я хотел поиграть, заработать 2000 вкус И снять видео, короче, хайповое. Ну, потому что, я думаю, никто такого не делал. И у меня ничего не получилось. Почему же спросите вы? А просто тупо не хватило подбора. Вот. У меня никого не хотел ловить. Я в течение часа полтора сидел, сидел, ждал, сдал. Купил себе три персонажа. Вот, третьего. Три перса пытался. В один перс пытался. В 2 перса пытался. Никого не нашло. Подбор, ну любой просто был. И вот полтора часа я ждал, сдал, сдал. И в итоге я сыграл один бой. Заработал 100 фуз и уже следующий день начался уже. И обнулились все мои жетоны эти. Вот, и в итоге вот что получилось. Сейчас я покажу э, моменты того видео, которое я пытался снять. Вот. И потом уже нач начнем играть на колизей. Честно говоря, ребята в большом таком шоке. Мне дали противникам э, 17 тысяч рейтинга у него посмотрите сколько у меня рейтинг, у меня тут 200 даже нет 268 и блять, и 17к дали Бля... я даже, я, я я в шоке пацаны даже как, так, как тут не материться даже я, я, я не знаю как тут не материться даже так у меня еще лагает, конечно будет лагать потому что ну, сами знаете почему тут будет лагать Я еще и просрал ход там. Блин, капец. Его первый ход дали. Несмотря на то, что у меня реакция не совсем... уж не щебродская, как бы у меня 18, а у него 13 уровень реакции. И ему дали первый ход. Заехали. Конечно, я ход просрал тут. Ну что вы думаете? У меня юза, юза нету, как бы, это вот, юза. Я бомж. Понятно-то, что тут ты не выиграешь, скорее всего. Разработчикам здесь не понятно. Ой, окей. У меня есть охранник. Так, где охранник был? Я его вообще покупал охранник или нет? Так. Кидаем в магазин немножечко так. Поставлю атомку куда-то вот, вот сюда. И кину блокиратор наверное, да? Где блок? Кину перчатку здесь какую-то. Кину блок. Попробуем что-то сделать. Я не знаю, что получится, ребята. Я не знаю, я честно не знаю, что получится. Я максимально стараюсь играть как, как можно. Потому что, во-первых, арсенал к нему тут не привык. арсенал к такому. Вот, я блок кинул. вроде бы юзать не должен. Так, окей. Атомка. Ну, атомка, я не рассчитывал на атомку, в принципе, особо. Я могу дать кувалду. Блок стоит, он не заюзывает. Хорошо. У меня еще барики есть. Тоже барики помогут. То-то может быть и получится, я не знаю, что получится с этого боя. То-есть, кубу я по-любому сейчас дам. я хорошо попал по нему. Вот, я уже немножко сравнял по хп. Вот, может быть что-то получится. Плюс у меня немножко реген есть, вампиризм идет. Я не знаю, как он набился на 20к, то-есть... Это я без понятия вообще. Так, у меня есть одна балка. Ну, в принципе, тут я ресурс пойду возьму, потому что ресурсы тоже мне нужны. Я там опять кувалду дам, потому что ну, я не знаю, что еще делать. Но я могу как бы трезубить. и палку использовать, затем у его с трезубцем немножко. Ну. Я опять даю... Можно было бы указать еще, в принципе. Но пока, пока блок стоит, надо его как-то хоть уронить. Потому что он может завязать, я не знаю, юзает, не узыт. Юзает, вот. Да, он кидает липочку, но тут моя перчатка стоит, как бы она может спасет немножко меня. И у меня есть, по-видите... Инферно есть, то есть я не знаю, как человек набрал вот, э, 100 крейдинга, то есть, у меня опять дали ресурс, я не знаю, стоит его брать или не стоит, но если я сейчас оставлю балку, вот так заберусь туда, я не буду брать ресурс это потому что я не знаю, как его взять, я не знаю, как взять ресурс, я беру, знаете, я беру Инферно, вот, Инферно, оно будет реально помогать мне на ставках очень сильно, то есть все-таки есть шансы, что я какие-то фузы заработаю. Как видите, я уже первый бой выиграю, есть, в один персонаж я играю сейчас, да. Все-таки кого-то я все-таки нашел. Все-таки хоть кого-то нашел. Противник криворуки, я не знаю. Душеметы есть, полдомаганы есть, акминги есть, в принципе, можно как-то играть мне не жалко арсенал ребята, поштучно это все мне не жалко, вообще, буду использовать, почему бы нет, потому что я был все равно очень мало играю, надо все равно использовать, хоть как-то пытаться, да, ну, короче, все, победа моя, походу, вот, не знаю, это добьют его, если, если не доб, а, Подождите. он пошел вниз, он, короче, пошел вниз, так я могу сейчас ресурс пойти взять, а, зазем стоит вражеский, да? Еще стоит до сих пор. Ладно, иду спускаюсь вниз. Сейчас, главное, не проиграть бой. Вот что главное. Да не проиграю бой. Я беру минки, накидываю. Беру на ложку. Фух, чуть не упал. Я что-то вообще тупанул. Чуть не упал на. Если бы я упал на минки, это поражение было бы, ребята. О, первый бой у меня выиграл. Я не знаю, 5 рейтингов дали. 5 фуз и 10 опыта и 100 фуз. Ну вот я как раз о чем я говорю. Вот эти вот сундучки. Не сундучки, а да, жетоны. Надо использовать. Всем привет, дорогие друзья. С вами Леонил Яценко. Это WarMix 0. Тестирую на лаги, потому что недавно я переустановил Windows. У меня была куча проблем с Windows, все лагало, не мог настроить микрофон нормально, звук пропал, короче, на компе. Ничего, не оставалось, как Windows снести, вот, переустановил. Сейчас у меня стоит средние настройки график 1280 на 720 разрешение, короче, в игре. Вот, я продолжаю играть на Колизей, надо закончить эту ставку, уже осталось немножечко добить. Сейчас я покажу, сколько. Вот, я знаю то, что видосы не набирает просмотров, но это понятно, почему уже не буду на эту тему говорить. Крошетный боец, осталось у меня, получается, 24 победы сделать на этой ставке, и, в принципе, я буду записывать как раньше, то есть я буду показывать последний бой, самый финальный, то есть я буду играть вне камеры, буду показывать только самые интересные моменты, конечно же, вот, и последний финальный бой, вот десятый, скорее всего. как и раньше я делал, в принципе и все. Вот. настраиваю команду, вот сейчас буду настраивать команду. значит у меня здесь дракон, кролик, этот кабан. я думаю здесь кролика выставить, хотя кролик атакер, тут все атакеры как бы да. да атакер он жарик будет вообще жестко у него к огню урон и регенерация будет еще и шапка неплохая. поэтому думаю зайчика здесь поставит, здесь, здесь я думаю этого мне кажется, тут бронера ставить надо. Хотя шапка говно у бронера. Просто атакера быстро на хп забьют. А бронера, если что, может вытащить бой как-то. Ладно, я рискну, короче. бронеры поставлю, потому что атакера убьют на хп, мне кажется. И здесь тоже я бронера ставлю. бронера по-любому вот этого робота, потому что эти атакеры. Вот. Хотя здесь у него тоже у демона неплохая шапка, артефакт. Вот, тут... Я подумаю сейчас еще, может, может быть я сейчас этот демона возьму. Не, все-таки я возьму робота. Здесь вот этого атакера брать не хочу. А зайчика возьму, скорее всего, да. Бронеры зарешают. Я начинаю свой первый бой. Конечно же, итоги я покажу в этом видео первого боя. Ну и так буду показывать итоги каждого боя. А потом в конце 10 боя покажу уже полностью на видео. Короче, первый бой вышел не очень удачный. Я проиграл, скорее всего, меня тут утопит сейчас как-то. Но тут, если я выживу, я не знаю, что случится. Это везение, я вообще не знаю, какое должно быть, чтобы я выжил тут. Ебать. Ебать, я выжил, нахуй. Да, смысл, толку, что я выжил. Какой-то... Какой смысл, что я... Блядь, я еще не войду туда даже. Блядь. Я не знаю, что делать, пацаны. У меня есть один вариант. Это съебаться вот сюда. Ну, блядь, я не знаю. Я не знаю. Честно. У меня средств нету никаких просто перемещений. Из-за этого я проиграю. Если бы у меня были средства хоть какие-то, я бы, может, выиграл как-то. Ну вот, видите, на хп забивает меня, и все. Ладно, попробую что-то сделать. Я, конечно, не знаю, что я смогу сделать тут, в этом бою. У него просто один персонаж сверху стоит еще в уловой почти. Я не знаю, как тут тащить. Я могу дать газ, но я сам останусь под газом туда. Могу на хп бить его, как-то. У него переходов вроде нету, поэтому я могу пока что крысить как-то. Не знаю... Вряд ли я тут, конечно, выиграю, вряд ли, очень-вряд ли, очень сомневаюсь, но это первый бой разминочный, после того, как я не играл в Ормикс где-то, я не знаю, я в один перс играю, одну ставку в день ради жетона, и все, я не играю как бы, только на видео, вот я сейчас играю, и то. Сейчас бы какой-нибудь портик дать, дали бы мне, я бы тут, может быть, что то сделал бы. Ну да, я могу балочкой прикрыться вот так вот от его атак, вот так вот, и добить его, сколько у меня, у меня же броник, да? Попробую, если... Я его не убью, скорее всего. Но шансы есть. Нет, все-таки добью я его. Хорошо, меня сейчас цепля отравит, еще мне хп снимет. Шапочку регенерирующую я взять смогу. Но минусы в том, что он меня будет травить. У меня заяц, он хоть как-то регенерится. То есть, какие-то шансы может есть, минимальные вообще. Я не знаю, что он сделал. Короче, шансы есть, если я его скину. Нормально, нормально, я его скинул. Может у него нет веревок просто. Я хотел его заморозить на минку ледяную. И у меня шансы были бы. Но у меня еще антифриз есть. Я могу себе хп пополнить, как бы. Вот. У меня портики есть, чтобы как-то выйти потом, но. Он, видите, не, не дает мне, да, никак. Блок кидает свой. Сраный. Сраный блок, он все заряжает. но я на хп сейчас его забью, пацаны, если он блок кинет. Пускай Ах ты, сучка. Ладно. Сейчас придется антифриз жрать по-любому. У него атакер. У меня сейчас много хп сними, да, я не спорю. Много хп снял, много. Пидарас маленький, блять. Лучше ты блок кидал, чувак. Лучше ты блок кидал. У меня выбора нету, пацан. Если я сейчас фриз не, не возьму, то он меня сейчас как-то вынесет. Хотя он меня и так может вынести уже. Даже фриз тут меня не спасет никак, мне кажется. То есть, видите, он не дает как бы... Ну ему тоже дали фриз, конечно душемёта дали. Тут понятное дело, что тут я не затащу. Но может что-то произойдет. Я всегда просто тащу ребят до конца. Просто я, я как могу выиграть тут еще, смотря что он сделает, какие ходы. Вот ой, видите, он прикрылся. Я могу как-то утопить его попробовать, хотя я не знаю как. Так, ну конечно первым делом он начал кидать эту хуйню, да? Первым делом, конечно, он кинул блок. Как его тут топить? Разрядник у меня не улучшенный, так, так что, хотя. Да, не улучшенный. Был бы улучшенный, были бы шансы. Но разрядниками я ему снесу хп небольшие. Небольшие хп. И я могу портиком как-то как выйти аккуратно. Я не знаю как. Портик надо еще нормально кинуть так. Мне бы сейчас пугасочку дали, дали бы какую. Ой, давай вот эту штуку кидай. Не, ну тут поражение, пацаны, тут. Я не знаю, каким нужно быть и везучим, чтобы тут выиграть. Пропусти ход, пожалуйста, вот. Сейчас, если я его не убиваю... А я его тут не убью никак, по-любому, сто процентов, Я не убью никак его. Вот. Блок пацаны блок да и не только блок у меня хп мало я не могу тащить тут ну, я там газ, ну он сейчас меня убьет просто Ну вот сюда да блять по-любому убьет я не знаю если не убьет я не знаю что будет 9 хп плюс реген зачем мне 9 хп если... дали бы плюс 100 хп хотя бы меня может утопить он не может на хп убить у него же есть этот вот видите у него есть этот 3 ну 2 бшка это Улучшенная. То есть, у него урон к току еще, к тому же. Тут и так ДВСК снимает, дохуя. Может, он промажет, сам, сам себя обходят, то Тогда будет шансы. Там пиксель. Там пиксель, короче. Блять, Там был пиксель. Он мог в пиксель попасть. И тогда бы я выиграл бы. Но так, короче, это был первый бой разминочный. Но это нихуя не значит, то, что я не затащу 10 побед, ребята. Это нихуя не значит. Сейчас я разыграюсь нахуй и посмотрим еще посмотрим ну пиздец отмена боя отменил противника я ну или, или игра короче с ошибками так первый бой походу я выиграл очевидно уже тут что моя победа тут должна быть так минка где минка у меня была вот она Короче, сейчас этого за уроню чуть-чуть. Во, вот так. И вот этого. Так, ну, у них осталось очень мало хп, у обоих 7 и 4. В принципе, за один ход меня никак не убьет, как бы, вот этого Джигернаута и огнеупорника. Тем более, огнеупорник стоит там вообще очень хорошо. Плюс, он сейчас ходит, я переход давал только что на него, поэтому я думаю, все. Хотя у меня тут средств нет перемещения никаких. Поэтому сейчас надо будет аккуратно. Ну я тут выживу, по-любому, если нет, даже у меня бункер есть Все, мы победа тут как бы Ну бой был потненький Ну вот он, короче Убивает моего Джекернаута, даже если не убьет, убьет, то Огнеупор ходит как бы Да, он его убил, Ну у меня огнеупор ходит, сейчас я добью его от Винтовочное, короче, ружье. Ну и победа, короче, первая Да, потненький бой был, ну, нормально Если бы я сейчас не убил его, то я проиграл бы, конечно же Иду дальше Следующий бой. Так, дорогие друзья, этот ход все решит. Последний мой победа или поражение. Этот ход все решит. Хотя я не хочу рисковать. Я не буду рисковать, пацаны. Я боюсь проиграть еще. Сейчас я его не добью еще. Зачем мне рисковать? Зачем? Сейчас кину блок здесь. Вот так вот в упор. И что он сделает? Он ничего не сделает, по идее. Все. А следующий ход я его добиваю сто процентов. Потому что я боюсь, ему не сниму, хотя он атакер, блин, я бы мог снять ему 100 хп. Ну, у него шанс у ворота 8%, если бы я сейчас пошел к нему, дал бы ружье, то я бы, он увернулся бы, я бы не выиграл, короче, и бы обиделся, короче. Смысл мне, проигрывать на шару зачем, если я могу выиграть 100%. Во, еще у меня есть, короче, винтовка эта, которая вроде у ворот игнорирует, не знаю, убью, не убью, попытаюсь убить, конечно же. Он пошел в карту, он боится. Оно у меня и синенький, короче, все. Тут синенький так по-любому его добьют, как бы. Ну, все. Это был второй бой. Выигрышный. Хотя могло быть уже 3-0. Следующий бой был очень легкий. Забил на хп быстренько и все. Даже особо... Ну, интересный бой был, да. Но очень легкий. Вот. Он сдался, я не успел заснять концовочку. Ну что же, следующий бой играю. Это вообще тоже противник нубас какой-то. Так что проблем особо не возникает. Пока что. Накину блок, того, что он только что токсин взял, чтобы он не регенерился, чтобы я уже без проблем добил его. Конечно, было бы интересно смотреть с самого начала этот бой. Но... Это было бы очень долго. Вот, я покажу последний. Так, буду показывать, как... А дальше уже будем нормальную съемку делать. Ну я буду делать нормальную съемку уже, потому что я уже буду переходить на боссов там дальше будут боссов боссов проходить разных скрбосов и так далее. Дальше будет интересно. Сейчас я завершу, потому что ставочка интересная пацаны вот это но не все любят ее смотреть почему-то. Играть тоже не все любят. Вот. Оставочка это очень интересная, на самом деле, я сыграю, вот. реально удовольствие получают игры. хотя и поиграл перед бой, но все равно нормально так идет игра. О, вот так потопил его даже. Все, 4-1, счет мой, и шел дальше. Ну и конечно, тут я, скорее всего проиграю, хотя еще не точно не решу, но вот решил показать. Так, что мы делаем? Я наверное сейчас онку использую. А, нельзя использовать, да? Значит, напал пускаю. Не знаю, что получится этого боя. Может выиграю, может не выиграю, он еще не юзал ничего. В принципе шанс есть, но блин, очень, очень сложный бой, ребята. Очень, потому что карта на хп... HP... Она не тонет теперь, раньше тонула, сейчас не тонет, и из-за этого, конечно, могу проиграть спокойно. вот Синенький дали, ну конечно, ему арсенала хороший давали, но хп меня забил, и все Я могу по персам бегать спокойно сейчас, у меня есть, в принципе, что играть, чем. У него переходов вроде нет, могу по персам, могу сейчас к этому зайчику пойти сейчас. А, он за охранника поставился. Уёбок, ебаный. Отвечаю, У Мне нету экстренного, да, чтобы обойти охранник? А у меня есть ранчик. Да, у меня есть ранчик, и что я сделать могу? Могу на ранце лететь до него. Взять аптечку, чтобы не травиться. И ранца не хватит, да? За наверевке сейчас как-то аккуратненько. Ай, блядь. Ну, конечно. Сука, блок дал, охранника дал. У е ⁇ баки ебаные, пацаны. Проиграю этот бой, конечно же. Проиграю этот бой, скорее всего. Да понятно, что тут, блядь. Бесит на меня. На хп просто забил меня и все. Кусок дерьма. У меня переход вроде есть, да? Я попробую что-то сделать, может получится как-то что-то. Снайперку просто дает. Да пизда, пидарас ебаный, блядь, пацаны. У меня нет слов. Да. Ладно, беру, буду по персам бегать. Сейчас он ход просрет, вроде. Может быть, шанс появится. Может, его нах убить сейчас. Ионка, игон, где Ионка? Я его убиваю. Он, по идее, хочет просрет, потому что там мой зазем... А, он ходит, да. Вот этот ходит, зайчик, да? Это настолько хуёво, что он ходит сейчас. Я думал, сейчас этот ходит, него мужик. 17 хп. Сейчас мой просрёт, думал, сейчас вынесу его. Но у меня арбуз просто еще есть. Я могу арбузом как-то попытаться его... Но я не уверен. Может быть, я выживу, то что лучше не улучшенный. Лучше бы я выжил. живи, живи! Живи! Пиздец, ебать луч. Конченый луч, пацаны, реально. Что делать? У меня порт есть. Я протонусь к нему. Я не знаю, что делать. Потому что... У no, него два перца, у меня один... У меня есть арбуз, как-то могу на шару арбуз дать как-то. Но я не уверен. Вообще не уверен. Перевязки нету. Вы заметили то, что я, кстати, без, без перевязок играю все время. Все хотят. Все хотят. Так, он сейчас ход просвет. Да? Что я могу сделать. Я ничего не буду делать. Я ничего не буду делать. Я встану к нему. И все. Он сейчас ход просрет. Дальше я не знаю, что делать. Но он меня. Сейчас вынесет. 25 хп. Пиздец, просто это поражение конечно же мое Но я могу портом уйти и блять зарегинить чуть-чуть себя это что за шапка такая бонус к лечению. возьму бонус к лечению. шапка бонус к дает. дает вот. я не знаю что я... с этого получится что 52 два хп я зарегинил ну и что у меня портов нет у него ранцы есть все по мне придет просто и все но он не может прийти, потому что там балка базука он закрылась, Сам себе проход. Если у него портик есть, то он придет, да. Ну у него вон, <laughs> вон он короче сейчас сделал. А он прийти, он прийти сюда не может, потому что. А все. Ну это понятно, это поражение пацаны. Что тут, что тут ожидали? А что мне сделать? Душемета я не могу дать, потому что далеко от расстоянии. Ничего не могу делать. Просто ничего. Из-за блока, и из за его ибанова. Но он ко мне тоже не придет, потому что зазем стоит мой ранец, не может делать Этот ход. Но я бы с радостью был. Хотя, чтобы он пришел ко мне, попытался прийти ко мне и просрал ход. И я бы его как-то мог вынес. Ну, видите. Не хочет он. Так, и чё? Ну, а, ну понятно, короче. Хуйню сделал какую-то. Это был первый бой за сегодня, потому что я тогда опять боев сыграл, и, в принципе, не был готов вот, еще раз. Ебать, полчаса ждал этого боя. Ну тут легкий бой вообще был. Он сейчас только что себя утопил. Полного персонажа. Вот, и я добиваю его. Вот, серианчики. В общем, у меня 6 побед, 2 поражения. Это вот, я могу не дотянуть. До конца. Донести. Но конечно же я очень буду стараться Сделать это, очень буду стараться Уже неплохой результат, хотя Средний такой вот. Можно конечно получше сделать Вот Итак, вот нашел противника наконец 5 опять полчаса я искал его Что делать, подбора вообще нет никакого Но Все равно буду искать, все равно надо доиграть Табочку эту А дальше уже посмотрим, что я буду делать В этой игре Потому что я, я уже я уже даже и не знаю, снимает ли дальше WarMix 0, вот подумал, так вот сейчас вот, разве что боссов буду проходить, ну да, боссов буду проходить и дальше посмотрим, что с игрой станет. Ну вот, подходит оконцовочка этого боя, пока что я выигрываю, он кидает блокиратор, чтобы зарегениться, у него меньше хп, я кинул газ этому мужику, демону, он сейчас не ходит. Тут должен, по идее, выиграть, сейчас я пойду зажарю его, у меня, по-моему, якорь был где-то, или нет, не было. Ну ладно, не было, так не было, ладно, он не ходит, тот персонаж у меня, огнеупорщик, поэтому я не могу зажарить его. А, у меня ходит этот персонаж, который не замороженный, окей, у меня есть шансы. Поставлю охранника здесь. Попробую сейчас я дать э, бомбарду. У меня была бомбарду где-то, а где она была? Вот она. Ну вот, я дам ее вот так, под жопу. Я бы не вынес, конечно же, но вода не, не уходит под карту, это очень печально. Вот, ну а следующий ход точно выношу. Плюс этот у него останется очень мало хп, блок сломал, ах, заразовский, поэтому все. Этот ход нормальный, потому что персонаж все равно у него мало хп было, и... Поэтому я его пожертвовал так. Вот. У меня и на ложка есть, и минка есть одна. Но нужно сделать это очень аккуратно. Потому что я могу ее не вынести сейчас его. А, он дает фугас. Бля, пожалуйста, живи. Так, он сейчас ходит или не ходит? Ну, по идее, должен ходить. Да, он ходит, так. Хорошо. Всё, так выбираемся отсюда так выберусь отсюда лично выбрались так и ставлю минку здесь вот тут балочку поставлю внизу и беру и на ложку беру охранник свой сначала Вот. Теперь спускаю минку вниз. Надеюсь, она его утопит, потому что я хочу... Она его не утопила, но я... Надо было опуститься ниже чуть. Я хотел минус 2 дать, но у меня минус 1 получилось. Ну, а тут моя победа, потому, потому что у него очень мало хп, 100 хп остается у него, то есть... Тут, я думаю, затащить уже проблем не будет особо. Сейчас посмотрю на свой арсенал. Сейчас у меня ходит фриц, этот вот противогаз, который... Сейчас он входит, я могу добить просто этого 51 хп. А можно дать минус 2 попробовать. Так, он его зарегенит сейчас еще, да? Да, он его зарегенит еще. Ну, не страшно, 100 хп я думаю добью все равно. Так, он обездвижен. Он а, нет, ходит этот. Ладно. Ходит другой персонаж, могу переход хода дать. Так, вот плохо то, что я тут у меня веревка еще осталась одна, вот выбрался. Беру просто огнемет. Огнемета нет, коктейль. Все, коктейльчиком его добил. Ну, осталось у него один хп, ой, один персонаж. И я думаю, его проблем уже особо убить не составит труда. То есть, что можно сделать? Я не знаю, пойти в карту за реген, как-то игры сидеть начать. Но ну, у меня арсенал хороший очень тут, как бы, нормально. Так я могу выиграть. Я пойду также к нему в карту, потом тогда у меня порт есть. Ладно, сейчас посмотрим, что он будет делать сначала. Но он просто на, на хп вакуум покидает. И... То есть, тут я уже должен выиграть. Но не факт, то, что сейчас этот ход я его вынесу. Не факт. А он противогаза уронит. Противогаз бронер, как бы. Ему не страшно. А, ну, он меня разморозил как раз. Он еще ходит, отлично, все. Так, ну и. Ну, сюрикенчики его должны забить. Отлично. Все. 7 побед, два поражения. Я надеюсь, так же не будет, как в прошлый раз. У меня было 9-3. То есть я хочу 10-2 сделать сейчас. Ну, надо три раза выиграть еще подряд. Шансы, в принципе, есть. Ну, вот, такие игроки, они только тут играть умеют, в принципе. Видите? 55 тысяч фузов, а у меня 20 тысяч фузов. 29, скоро 30к. Кстати, ладно, а потом скажу. Опять спустя месяц поймал противника. Сейчас посмотрим исход боя. А Ну что-то он вылетел, я не знаю, что он вылетел. В общем, сдался. Идем дальше. Очень быстро нашел противника. Правда, я стал плохо очень. Ладно, сейчас концовочку врублю. И следующий бой... Я запишу уже полностью, потому что уже последний, считаете, будет. Если я, конечно, это не проиграю. Вот. Поэтому сейчас можно записать этот бой. Хотя нет, не буду. Ладно. Надеюсь, я выиграю его. Ну вот, бой подходит к концу уже. Сейчас я не знаю, утоплю, не утоплю его. 400 хп вот это вот. Не знаю... Получится у меня утопить, не получится Его Если получится, то победа, а если не получится, то еще Еще не точно Так, ну вот тут надо минку поставить, очевидно Еще одну, на всякий случай Так, лагать начинает Так, короче, надо с ружья бить, я так полагаю Ну конечно, у меня атакер, и поэтому.. все через жопу пошло. Из-за того, то, что атакер ходит. Ходил бы броник, я бы вынес броником, потому что слишком много атаки, и мне его перекинуло просто. Я знал, что его перекинет. А по другим я не знал, чем его убить, утопить. Сваркой может было бы, но он это робот, у меня мог задеть. Поэтому я, я не знал. И это очень хороший ход. Да, это был очень хороший ход. Так. так. Я, конечно, очень сейчас рисковать буду. Потому что я хочу такой ход сделать. Но я не знаю, получится у меня, не получится. Я, короче, хочу минус 2 дать сейчас. Ну, я же отец. Я же батя. Я же просто батя. 9-2. Ну и последний бой. Я надеюсь, победный будет. Я его буду записывать полностью уже. Ну да, конечно же, я не включил э, full экран при записи. Я забыл включить full экран. Что печально на самом деле. Но сейчас я включу full экран. Вот. Попался. Финальный последний бой. Надеюсь, он будет хороший. Ну я вижу сразу по команде, команда охуительная этого чувака. Не должен просто проиграть здесь. Так, у него вот два персонажа таких вот пиздатых. Три, пришелец и этот еще. Охренеть просто. И мне сразу дали арс, говно. Так, ну вот такой ход сделал. Мне ничего не дали такого толком, чтобы я мог зауронить как-то его. Походу да, сильный игрок. Не знаю что получится с этого боя. Пришельца я не вынесу никак, скорее всего, слишком уж он мощный. Его слишком уж мощный. То есть и шапка аса и щит провокатора, в принципе, на этой ставке очень решает. Не знаю, что получится с этого боя. У него Этот атакер у него, да? Атакера надо убить быстрее. У мне не очень много снял. Кстати, у него не улучшенная граната. Я могу сделать вывод, что это игрок... Может даже нубас какой-то, просто команду собрал хорошую. Поэтому надо аккуратно, так. Вот, я пришельцы начинаю уронить. Вот, я ему снял нормально, так 123 хп. При помощи Сюрикенов. Вот и встал к нему, потому что. Чтобы его травило. Ой, не травило, а робот бил его. На урон, так. Может быть я на хп добью пришельцы посмотрим и нужно этого еще атаки рубить да их всех нужно бить потому что карта не тонет ну она долго будет тонуть как бы поэтому надо быстрее максимально на хп кого-то убить быстрее а кого-то может утопим Но, скорее всего этого будут топить потому что я не знаю тут все у него такие персонажи что ты сделал братан а ну он заюзал токсин так, ладно, я не буду сейчас. Я не хочу тратить средства, поэтому просто беру сейчас Ремингтон. Не наш Кремингтон уроне. Но он заюзал токсин, как я не знаю, зачем он заюзал. У меня преимущество, у меня тоже команда хорошая. Не думайте, что плохая команда у меня. У меня охуенная команда. Роботы очень тащат на этой ставке, и зайца гнев Порщик, очень хороший персонаж. Поэтому, как бы, мы тоже команда охуенная. Хотя у него по этим... По здоровью больше, но... У него атакеры, их быстро убить. У него все атакеры, 4 атакера у него. Эти полуатакеры, половинники, но... Их тоже легко убить. Неплохо он попал. Так. Я могу затравить. Что, в принципе, я и сделаю, да, да? Это будет неплохой ход. Только я вот так балочку поставлю, чтобы он отсюда не вышел. И затравлю двоих. Я думаю, будет неплохо. И охранник убираю в разыски, потому что это очень мешается. Сейчас хоть атакер, как бы я могу атакером уже нормально ходы делать. Вот мой арсенал, что я могу сделать атакером. А, могу ковровый удар сейчас пустить. Но не на кого, потому что я этого закрыл балкой, же вполне вышел. Поэтому я не буду сейчас пускать. Просто если я пущу, я открою проход, ему, мол, он будет меня пиздить на урон. Я этого не хочу делать. Так, ну вот он приз взял, чтобы разморозиться. И токсины еще, по-моему, да? И все, он токсины брал все уже. Так, больше не будет писать, короче, он... И сейчас я должен как-то зауронить жестко, потому что ходит атакер, у меня один. У меня больше нет атакеров, только один. И я не знаю, как его убить, чем бить его тут, нечем просто бить. Я могу заморозить его, остаться тут, потому что мне нечем было бить. Вообще нечем было бить, у меня ружье, ружье можно было использовать, но тупо как это, тупо. Да. И вот он, короче, не может оттуда выйти никак. Сейчас бы газовую гранату туда кинуть какую-нибудь. Было бы неплохо. Он кинул заземлитель сюда. Ну и что-то там авиудары, да? Да, он еще себя зажарил. Капец. Вообще неплохо так. Однако, смотрите. Однако, я все равно на хп проигрываю. На 100 хп на целых проигрываю. Так, я не знаю, что делать с пришельцем. С фразовским. Вот, вот этого я не, не знаю, вообще без понятия. Я могу кинуть блок, могу, но он... уже нет смысла блок кидать. Блок на потом. Могу вот так сделать. Могу просто... Он же такер. Ну да, я ему очень стал мало. Лучше бы я не делал это. Я просто, я тупо не знаю, что делать. Я тупо не знаю, что делать. Потому что нету арсенала нормального. Нету. Не чем играть мне. Поэтому тут я еще спорный вопрос такой. Выиграю я или проиграю, как бы. Нужно постараться. Так, ну я делаю бункер, ямочку, ямочку бункером. Просто потом я бы могу туда утопить. На следующий ход я его топлю, если он не прикроется никак. Это замороженный у него, он сейчас фугас куда-то даст. Да? Я бы фугас давал. Хотя, он меня замораживает. Не, он меня не заморозил, но он снял много. Так, и что? Блин, наверное, как хп бы проигрываю. Я сейчас вынесу этого, да? Если я вынесу его, то я только сравнять могу, и все. А я вынесу его, знаете как? Лазерный луч у меня есть. Лазерный луч, Выжигатель, который вообще хуево работает, я не знаю. Да, я выношу его, карту уходит под воду, все нормально. Но я только сравнял, и как бы. Вынес я его, да, я только сравнял по хп. Вот, видите. Ну да, чуть, -чуть лидирую. Уже нормально, уже лидирую немного. Уже неплохо. Так. На меня фейерверк есть? Нету фейерверка, я бы такого вынес бы сейчас фейерверка Пришельцы этого Я не вижу фейерверка, нету, нет его Так можно было пытаться вынести его, но Сейчас главное атаки рубить вот это вот О, фугасушку дали Но я не буду фугас использовать, знаете почему? Я лучше святую дам Она нам нормально снимет, еще заморозит да, она двоих заморозила еще. А потом фугудом. Все, она куда-то не уйдет. Если уйдет... А, он за... разморозился, потому что у него этот артефакт хороший от, от разморозки, да? Да, я не знаю, почему он разморозился. Сила холода, защита от холода. Ой, нет у него защиты от холода. Заморозился минус один. По идее, не должен размораживаться был. М Ладно, ничего страшного. А, он фугу дает. Опять сейчас сравняет по хп. Я не должен проиграть здесь ни в коем случае, пацаны, потому что... то что если я проиграю, ну, будет очень плохо. Я выживаю. Ему придется один ход потратить на меня еще. Так, а я что делаю? Может, я УЗИшку дам? Так. Я, короче, поставлю тут минку, у меня минка есть одна. Аккуратненько так. Вот. Попытаюсь его узискать туда сейчас. Но очень рискованный ход. Ну, почти. Я очень старался, это был бы очень красивый ход. Вот, но я не смог. <coughs> У него переход... Конечно же, переход дали сразу же. А мне не дали переход. Мне не нужен переход. Ну, конечно, он сразу же переход. Ну, что вы тут думали? Все, он топит меня. Но если я выживу, это будет вообще жопа. Вообще, везение будет хорошее так. Вот этот ход, он может зарешать очень много. Он может весь бой зарешать этот ход. Так, мне надо к нему добраться, срочно, к нему надо добраться. Так, я сейчас, короче, даю фугасочку. В принципе, где барьеры? Я думаю, я должен выиграть тут. Если я фугас кудам, нормально так. Под жопу ему прям. Блин, я очень надеюсь, что я выиграю, пацаны. Просто... Вот, хорошо, подвено поставил. Вот тут не ходит, хорошо. Сейчас мы утопим его. И у меня сейчас ходит заяц просто. Ну, у меня одна веревка есть, я с помощью одной веревки доберусь, я смог тогда добраться. Он что-то пошел, короче, куда-то. Так, он что-то будет делать, у меня будет а, замедлять как-то, да, мне кажется. Да, меня замораживает. Бункер далее. Ионку дали. Я не знаю, что сделать тут. Я его не смогу никак утопить сейчас. Вот ты чмолшник, реально. Может быть напал его как-то утопит, мне не утопит напал. Ладно. Я не знаю, что делать. Ну, я хотя бы его убил. Красиво так. При, при помощи ящика. Ладно. Окей, там барики стоят, как бы... Отлично. Я специально барики стоял, чтобы он туда не вышел никуда. Ну, он может спрятаться, да, вот сюда, уйти вправо. Что тоже очень печально. Как же не вовремя, эти пидорасы, начали сверлить. Небать, <связать> <связать> конечно, видео один час идет. Так, у меня минка была. Не, не было. Я потратил же ее. Что я несу? Короче. Вот так... И вот так. Нормально. Вообще царство. Просто царь батюшка играет. Все, все, он уже не знает, что делать. Безысходность просто у чувака. Арбузки дает сам себе. ХП наносит какой-то. Все, все, все. Успокойся. Успокойся. Успокойся, у меня моя победа все. Ой, все. Итак, долгожданная награда, ради которой я сражался все время. Все эти полтора часа. Вот. 18 рубинов, 782 фуза. Скорость реакции. За скринью, конечно же, это. Вот. Так, 25 реакций, 130 опыта. Шахтерская шапка. Которая не нужна мне, в принципе. Два вызов. Не нужно мне ничего. Мне вот нужно вот это вот. Рубины, фузы, реакции. Все. Остальное ничего не нужно. Опыт даже не нужен. Хотя... Я же качаюсь на новый уровень. У меня скоро 24 уровень будет. А, уже больше нельзя так делиться с друзьям. Раньше можно было радио. сейчас уже нельзя почему-то. Вот. На этом видеоролик заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока. Увидимся в следующем видео. Наверное у вас возникнет вопрос, откуда у меня появился артефакт ледяной клык и...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 а просто тупо не хватило подбора вот у меня никого не хотел ловить я в течение часа полтора сидел сидел сдал сдал купил себе три персонажа вот третьего три перса пытался в один перс пытался в два перса пытался никого не нашло подбор ну любой просто был вот полтора часа я ждал сдал сдал и в итоге я сыграл один бой Заработал 100 вкус и уже следующий день начался уже. И обнулились все мои жетоны этим вот, и в итоге вот что получилось. Сейчас я покажу моменты того видео, которое я пытался снять. Вот. И потом уже начнем играть на Колизее.